Здравствуйте, дорогие мои друзья Солнце Солнце зимнее низко Но сегодня очень хороший день Знаете, после вчерашних этих событий После вот этих протестов в стране Ну вообще против всего После всего вот этого, что мы наблюдаем И не понимаем, когда же это прекратится вообще все Не только в стране, но и в мире Знаете, наша страна вообще больна ну вот реально больна, и больна тяжелым заболеванием. Я бы сказал даже, это онкология, это рак. Это тогда, когда организм уничтожает сам себя. Ну вот на самом деле, подумайте, организм, наша страна уничтожает сам, сама себя. Те, можно сказать, клетки, которые должны заботиться, чтобы уничтожать, ну, всякие там мутировавшие клетки, к примеру, или... Посторонние Бактерии, вирусы, которые проникают в наше, в наше тело Они уничтожают здоровые клетки Я имею в ввиду Правоохранительные органы Органы безопасности Самолеты, но следа не видно Да, маленький самолет Да, друзья мои, действительно это так Онкологическое заболевание у нашей страны. То есть мы разрушаем сами себя. Как вот в теле человека возникает вот какая-то опухоль. И она начинает убивать. Убивать. Эти клетки размножаются больше и больше. И в конце концов приводят к смерти. Поэтому, знаете, и сейчас в нашей стране, если вы посмотрите, онкологических, онкологических заболеваний очень много. Хотя, скажете, что да, там химия и все остальное. там, Это понятно. Но в энергетическом плане мы больны. Потому что в первую очередь болезнь проникает в энергетику, а потом она уже переходит на физиологию. И врачи часто лечат, ну как бы химией, химией, физиологией, там медицина, а на деле оказывается, что убирая симптомы, не убирают причину, а причина в энергетике, в энергетике, в энергетике, да, друзья мои. И что нам остается? Прежде всего, вылечить самого себя. Может быть, не химией, не лекарствами. А как раньше, знаете, лечили... Э, это Как вот лечат, к примеру, бабушки. Знаете, от, от пьянства. Берут вот стакан воды. Ну, не стакан, а большую емкость. И заговаривают его. Вкладывают свои свое намерение. Шепчут туда. Шепчут, чтобы человек бросил пить. Чтобы он стал здоровым. О, ветер. Ветер птички утверждают мои слова И собаки тут тоже, видите, оживились Заговаривать, просто заговаривать воду Кажется, какая ерунда знаете эти простая вода, что она может? Нет, не действительно может Главное, ваша личная сила, ваше личное намерение Поэтому просто выпить воды Заговоренной воды Это все равно, что принять самое дорогое лекарство На самом деле, все здесь, все в природе все у нас присутствует и излечить энергетику страны мы можем тоже тоже своим намерением э, люди осознанные которые занимаются собой занимаются энергией их их намерение очень сильно вот сейчас знаете у нас много таких появилось вроде как и на нашем с вами канале много таких людей которые ну почувствовать, начинают чувствовать силу своей души. Не думают, что они просто какой-то вот песчинка-винтик, который вот этот вот безжалостный больной механизм государства может перемолоть. Нет. Действительно, сила. Сила нашей души и наших намерений. Главное работать, не сомневаться, думать об этом, чувствовать. И Скажите, раковые заболевания лечатся хирургией. Бывает и так, бывает и так. Но они возобновляются обычно после этого. Это дает только отсрочку от, от излечения. А на самом деле лечится энергией и умением переработать негатив, позитив. Не выбросить куда-то на помойку, а именно переделать, переработать. Вот чем и нужно заниматься. Вот прямо солнце мне в лицо светит. Тоже хороший знак. Тоже хороший знак И знаете, очень много чувствительных, талантливых людей обращается ко мне Ну, считают, что я могу им помочь И настолько понимаешь, что вот обычно эти люди Столько в них, вот на их энергетических центрах блоков стоит Блоков черных пятен, завернуто, закутано Вплоть до того, что прямо живые существа Ну, энергетически живые, подселенцы, знаете Высасывают энергию удачи, энергию здоровья блокируется ну, земля сила ног и вроде человек хороший а вот кто-то заблокировал его все не чувствуете землю все начинает рушиться ноги колени бедра и по позвоночнику все столько таких людей и главная причина то в энергетике они там лечат меняют там эти как его позвонки дорогущие вещи такие но вот взять себя в руки сказать что я хозяин своего тела своего энергетического тела я Хозяин своей души. Я душу свою никому не продавал и не отдавал в аренду. И ни, никто не может, никакие там эти бесы, никакие паразиты не могут э, пользоваться моей энергией. Вот для себя внутри себе сказать это намерение, скинуть вот этот морок, потому что у многих вот эти энергетические центры просто закрыты мороком. На самом деле, когда, знаете, вот ну Обычно мы там вместе с человеком просматриваем эти энергоцентры И видим в голове вместо энергии черный туман Хотя человек разумный, это не значит, что он безумный, нет Разумный, но черный туман поглощает любые мысли, которые возникают Что надо бы взяться, надо бы сделать Спи, спите, войны, да Спите, и придет вам счастье И люди спят, бодрствуют и спят Просыпаются и спят, потому что Думают, а что я могу? Я что-то неважно себя чувствую Даже вообще из дома не буду выходить Какое небо, какие звезды Что может, что может Что я могу А можете, потому что у вас Частица Творца, потому что Душа действительно это частица Творца И настолько она сильна Что она в любой момент Может обратиться и подключиться К любым силам то есть это не значит, что вы обладаете силой Вы можете через себя провести намерение Вселенной Можете выразить свое намерение и воспользоваться этой, этой энергией, энергии стихии, энергии воды Для этого нужно пробовать, для этого нужно сказать себе, что я хозяин вот этого, этой земли Своего тела, своей души, своей семьи не то, что хозяин, что я могу распоряжаться и там, что хочу, то что именно могу заботиться, чтобы здесь все развивалось. Вот это важно. Ну, ладно, друзья мои, видите, много таких печальных разговоров, хотя день хороший, хотя, ну, вообще так, небо великолепное просто. И чувствуешь, что, а знаете, когда посмотришь на землю сверху, тоже чувствуешь, какая красота. И отсюда красота, и везде красота. Но вот эта болезнь, отвратительная болезнь, которая, ну, в общем-то, не только получается в нашей стране, во всем мире, не это вот то, что идет, а она более, более глубокая энергетическая болезнь. С нею надо бороться. А в первую очередь надо исцелить себя. Исцелить на самом деле. Поэтому... Сейчас, вот видите, силой, силой воды, заговоренной воды Помните, вот даже выпивая стакан воды, никакого там кваса, морса, водки Просто чистой воды И заговорив, вложив намерение мысленно, словами Или бывают заговоры для воды даже, различные Вы можете, а лучший допинг Почувствовать запах воды, скажите Вода ничем не пахнет, вода не имеет вкуса как это знаете кто там говорил бисмарк что ли а, о том что про россию он говорил или про германию нет про россию что россия это больной человек европы но ну, на данный момент да Россия больной человек не только европы но и азии ну так давайте друзья мои исцелять ее исцелять намерением своим волей своей но сейчас знаете вот йога туму это Подразумевает работа с холодом, умение объединиться вот с этим снегом, который лежит здесь, с этим снегом, с запахом снега, с вкусом снега, со стихией воды, со стихией солнца, вот солнце светит, прямо можно же подсоединиться осознанно, не сидя где-то в медитации, там в темной комнате, а здесь, здесь почувствовать, вдохнуть воздух, все стихии здесь. И скинуть в себя что-то Знаете, я в последнее время много общаюсь с людьми И люди, так сказать, как, как это бывает Когда объединяешь энергию с энергией человека ты, ты берешь на себя часть его груза И если не перерабатывать его в себе То он снесет тебя Так часто бывает, если, знаете Поэтому мы видим, знаете, доктора, которые сами больны знаете, проповедники какие-нибудь, которые сами, ну, делают противоположное тому, что они говорят. Так это много в этом мире. Потому что надо работать. И если вы помогаете кому-то, вы должны чистить себя. Осознанно вы понимаете, что принимаете на себя яд. Даже если это немного. Вы принимаете на себя яд этого мира. И вы должны его перерабатывать в нектар. А как его перерабатывать? перерабатывать. Аскезами. Аскезами. Упражнениями, медитациями, голоданием. Разными, раз, разные методики есть. Разные, надо их подбирать каждому свои. Ну вот, а я пока. Йога, йога тумо, потому что тоже нужно. И перерабатывая вот этот чужой яд себе, вы делаете благо тем, с кем вы общались. Потому что в них эта энергия тоже перерабатывается. Потому что мы все связаны. Кажется, ну, как, какие-то вещи говоришь там это Надо видеть и чувствовать энергию, чтобы понимать, что это важно Хорошо, друзья мои Опять же, заговоренное ведро воды И используем его по, как говорится, назначению Божественно Божественно, дорогие мои друзья ну и заговоренный, как говорится, да? Скажите, пьешь водку, да? Мистик там облился. Облился водкой и пьешь водку. Нет, чистейшая вода. Ну вот, и какая-то часть груза, которую я принял на себя, я сумел ее переработать. Конечно, возможно, этого мало. Чем больше вы принимаете, тем больше должно работать. Физически, энергетически, ментально, морально. Все это должно быть, ваше развитие должно быть ежедневное. Любое ваше действие должно быть практикой. Даже простые бытовые вещи. Делайте это с энергетической наполненностью. Тогда практика ваша будет идти. Эффективно, быстро, сильно. Солнце великолепно. Как на пляжах. На пляже в Анапе. Давно я в Анапе не был. Очень давно. И сейчас вот здесь вот... Под холодным февральским солнцем на холодном февральском снегу. Что-то мне мысли об анапе пришли. Действительно, к чему бы это? А вот знаете, йога тумо, когда вы ну вот садитесь, ну, на коврик, правда, потому что на снегу все все как говорится, садитесь, это обливаете себе водой, садитесь и накрывайтесь мокрой простыней. И начинаете дышать. Дыхательное упражнение, потому что дыхание. Дыхание огня делаете. Ну, это быстрое дыхание животом, а потом задержка дыхания. И вот это тепло, которое у вас в груди, оно распространяется на все тело. И таким образом вы чувствуете, как бы холод начинает подкрадываться, вы поднимаете эту энергию с земли, восходящий поток, и дышите. Дышите, дышите, дышите. Задержка. На задержке самый, самый вот этот момент, когда вы тепло. Так что йога туму, йога огня, йога холода. Работайте, друзья мои. Пока.